Всем привет! В сегодняшней части я буду вырезать грудь и таз, но сперва я хотела показать, с чем я столкнулась. У меня была целая доска липы, и она оказалась ужасного качества. Я не понимаю, как такое вообще возможно, но это не липа, а просто какая-то труха. То есть она просто как губка. Она очень легкая и прям крошится, и заминается. Из такой я, конечно, не, не буду резать, потому что... Ну вот, смотрите, разница, да? А здесь спил, и вот я отпилила. То есть как так, как, как так вообще возможно? Я не знаю, что она гнилая. причем эту доску я покупала, правда, много лет назад, но она дома хранилась, не знаю. Ладно. Благо, у меня <смех> такого размера была одна заготовка. Сейчас я покажу. Вот такая у меня е... была болванка, я отрезал нужного размера. Единственное, что наждачным станком сниму вот эти стороны, чтобы было легче вырезать. Вот так, в целом, вот наши две заготовки. Так, ну что, вот что у нас получилось обтесать на наждачке, а, но ну это все, что я смогла, потому что дальше надо уже смотреть, чтобы не убрать лишнее. Я и так, если честно, не особо понимаю, <coughs> что дальше делать и как из этого космона <coughs> сделать нормальную грудь, вот. А, поэтому я сейчас просто Буду внимательно работать и не буду снимать на самом деле на камеру, как я это делаю, потому что а, когда снимаешь, все-таки теряется внимание и концентрация, потому что я постоянно подсматриваю на телефон, не вылезла ли я, не вылезла ли я из кадра. И, на самом деле, это нервирует. Особенно, когда нужно сосредоточиться. Понятно, что я буду сейчас делать очень медленно, там, симметрично, сверяя с каждой стороны, правильно и неправильно. Я включу себе музычку какую-нибудь. А у меня есть такая штука. Я не пью алкоголь. Но я пью энергетики. Вчера и сегодня у меня был просто поход по магазинам. Забила холодильник, чтобы не ходить недели три. Я надеюсь, я надеюсь, до снятия карантина мне хватит продуктов, потому что поход, каждый поход в магазин, это просто очень энергозатратно, нервно. И вот сейчас там сиди 5-7 дней, дней и думай, хватанула я или нет, уже не говоря о том, что Пока перемоешь все эти продукты, пачки, все с мылом потом за собой, все ручки. Это очень выматывает, и у меня потом плохое настроение. Ну, в общем, короче, вот, я это все к чему. Сегодня вот и был мой поход, я а, купила себе шоколадку и купила вот один адреналин. Все. Почему, собственно, я пью эту гадость, Потому что здесь содержится таурин и кофеин. Они поднимают давление, у меня низкое очень давление всегда, оно 100 на 60, выше не поднимается. Кофеин прекрасно с этим справляется, сейчас я выпью эти пол-литра, и просто до вечера мне хватит энергии, чтобы, я надеюсь, справиться с этой грудью. Вот, если все сложится удачно, то таз уже я буду на камеру снимать. Не знаю, посмотрим, может быть, тоже не буду. Не обижайтесь, это не мастер-класс, это... Я снимаю видео о том, как я создаю вещи. Я делаю это первый раз, и в душе не нечая, как правильно это нужно делать. Поэтому это никак не обучающий а урок. Это просто зарисовка моей работы, моего творчества. Наверное, так. Это относится ко всем, кстати, видео, где только вот я прям конкретно не учу, что-то делать. В чем я разбираюсь. Там, например, в стрингарте я разбираюсь, поэтому я учу, как это делать, а вот с зьбе по дереву я сама знать не знаю режу всего-то ничего вот, и еще самое главное, что я не могу запороть этот кусочек у меня такого кусочка больше нет слипы сейчас жесткие напряги, где ее потом брать я знать не знаю и до... до снятия карантина я явно нигде не смогу достать а куклу мне кровь с носу нужно закончить до снятия карантина потому что как только сня... снимут карантин а нужно будет делать изделия на продажу. Хватит болтать, что-то я разболталась. Пошли работать. Ну что, новый день, новое настроение. А, значит, я довела вот до такого состояния грудь, в принципе. И сейчас уже буду дремелем шлифовать дальше и уточнять форму. Ну что, не прошло и несколько дней, как я наконец-то закончила вырезать оставшиеся части грудь, спина и таз. Вот, выглядит это примерно так пока что. А детализация и сборка уже будет в следующем видео. И так я затянулась резьбой. Этих трех частей, они вот самые сложные. Даже грудь не была так сложна, как вот вырезать жопку, чтобы это было аккуратно и более-менее. Конечно, не без косяков, но о косяках я уже, как буду подводить итоги, и я уже расскажу в самом конце. Ну а пока как-то так. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки, пишите комментарии. До следующих встреч. Пока.